Всем привет, ребята, с вами Нинджа, и сегодня у нас, как всегда, не очень большой open case, но я думаю, вам он чем-то понравится, думаю, сегодня нам повезет, и надеюсь, будет весело, потому что у меня хорошее настроение, и мы точно должны выбить, что сегодня что-то крутое и нереально хорошее. Вот у меня есть сейчас три ключа от кейса прорыв, то есть breakout. И два ключа операции Феникс. Давайте попробуем. Гейп. я пробую. Пожалуйста, помоги мне хоть как-то сегодня. Я буду тебе очень признателен, если ты услышишь мои слова. И хоть как ты наградишь меня за мой пукан, который у меня отрывается просто в ММ. Он просто сгорает. Эм, так, ребята, и конечно же, ребята, обращусь к вам, ставьте лайк, э, стараюсь для вас, чтобы видео были интересны и как-то вас заинтересовать. В общем, я не откажусь от вашего лайка и будут следующие open кейсы. лайки подбадривают меня, спасибо, ребят, что смотрите это видео. Итак, погнали, у нас откроем сразу первый кейс у нас. Ну, поехали. С Богом. Хотя я не верю в Бога, Ну ладно. Там у нас Дигл пролетел. Дигл. И это МП7. Вау, это круто. Спасибо. Армия. Армейская... Она а хоть там... Ну ладно, потом посмотрим, что нам все это выпало. Сразу откроем второй. Я думаю, нам сейчас опять выпадет долбанная армейская. Хотя, может быть, не если Гейб его дает всем многим. То есть, так много, значит, он считает, что это крутое оружие. А, погнали. Сразу второй кейс. И у нас там все дела. все пролетай. Давай, давай, пролетай. Спасибо. Давай нам П-2000 слоновая кость. Нахрена нам нет? Гейб. Нахрена мне эта слоновая кость? У меня даже юсп стоит. Ладно, не будем медлить. Запустим сразу третий кейс. И у нас все розовое, розовое, розовое. Да, спасибо. И как же без пулемета... Это топ кейс Как же без пулемета Как же я так? Я вот решил внезапно открыть кейсы сейчас э, на именно этом сайте. И лонул короче, открыл один ящик и не записал этого момента, Ну вот теперь вы увидите тот шанс я ставлю плюс 30, открываем кейс погнали, я его открыл, и там мне выпало говнецо, ребят так что, может быть и это плюс того, что мы получили говно ну, конечно же, и тут мне говнецо тоже будет бесплатно. давайте откроем бесплатно, так, для прикола может быть нам это уйдет так, так, так. Вау, мне в бесплатном крутая штука выпала. Смотрите, от теперь тут так. Ножик, эмка, калаш, что-то еще, ножик, да. Вау, крутотенечка, ребят, нет. У меня 108 рублей, 108 рублей. Может быть, и так не хватит. Ну ладно, попробуем так, в общем, откроем еще раз бесплатненько, Мне вроде как так везет, иногда нам выпадет сейчас что-то крутое, потому что бесплатно все-таки, что нам... Да, нам выпадает нож, это мугау, спасибо! 10 к шансу. Um, ясно. И открываем сразу кейс, прострем уже последние мани, которые у нас были... И нам, конечно же, выпадает офигенный. Давайте зайдем в историю покупок. Что 50... Ого, 56 рублей, ребят. 10-10 ожидает продажи. Можно попробовать. Можно, давайте продадим. Успешно продан. Давайте еще это продадим. Успешно продан. Давайте, предмет продан, найс. Nice. Ништячки. 102 рубля у нас. Смотрите, у нас тут есть хромированный кейс. Что там у нас? Не, ни о чем. Давайте, давайте, давайте. Вот, феникс. Нет, он нам только что выпало а говницу оттуда и никак. Не хочется вообще открывать его еще раз. Вот, что тут у нас? А, тут пистолетики у нас Нет, пистолетики в жопу Ну вот Тут, конечно, такие пушечки Но нам, я думаю, это не выпадет Не выпадет В общем, откроем оп... Хотя, ну, в жопу тут кейс Давайте лучше это попробуем Так, погнали Как всегда, сначала Бесплатный нам выпадает няшечка какая-нибудь да, нам выпадает АВП, конечно, не выпадает, но выпадает, как бы, и так. И откроем теперь его платно, нам выпадет сейчас точно говняшечка, это я сто уверен, потому что мы... че лохиши. Я же сказал! В общем, ребята, вот этот Азимов Инфо сайт чисто для того, чтобы получать реферальные бабосы. Реферальная программа, да, они даже, наверное, мне кажется, не выплачивают. 20 рублей ожидает продажи Ну, он что мне тут ну, подало Ничего, в общем, такого, чтобы мне могли вернуть азимов инфо короче, говно сайт, ребят Тут не открывайте никогда платно Я хоть его и пиарил, но я его пиарил из-за реферальной программы Реферальная программа тут реально крутая из-за нее вы можете, ой, смотрите, тут ножи получает, да, да, да, да, нифига МКВой, да, да, конечно, всего-то МКВой выпало, всего-то нож бабочка градиент, всего-то электри, да, да, конечно же, в общем Говно сайт, ребят, ничего не открывайте за свои деньги, идите лучше на Изидроп какой-нибудь или еще куда-то. Этот сайт я вам не советую, он говно по дропу, в общем, ребят. Вся правда в этом видео, короче, шок, правда, там, шок расследования, там, я не знаю, как-то назвать это видео, чтобы все увидели это. И вернемся обратно в Counter-Strike, откроем последние наши кейсы погнали и погнали теперь э, фениксы у нас тут у нас что азимов ну да азимов и конечно же нож ну гей пожалуйста блин я не знаю давайте короче если мне выпадет э, нож то я буду орать как э, как будто мне отрезали мои драгоценные яички погнали и все как всегда все как всегда розовенькое давай давай пролетай о да спасибо юмп хотя бы жар бы оставил я не знаю у меня сейчас такой жар что это мне бы не помешало ни одного розового все армейское это великолепно ребята и последний кейс что же мы с ним сделаем конечно же Продадим и закончим open case. Шучу, конечно. Мы сейчас его также быстренько откроем. Э, наш косарь улетает. Гейбу в кармашек, но давай. Все, розовенькая, давай, погнали. Розовая, спасибо большое. Давай. Так, 9, песчаная буря. Вау! Я просто папаю на эту пушечку. Спасибо, Габен. Все. Так, что нам выпало сегодня? Давайте сейчас по новизне. По новизне. Как там? По новизне. И нам выпало немного поношенная МП7, МП-7. MP... МП-7. Городская опасность. Слоновая кость, которую я бы забих... запихал Гейбу э, в жопу э, подальше, чтобы она больше никому никогда не приходила она кстати немного поношенная немного поношенный Негив лучше бы мне выпал закаленный в боях э, Сайрекс чем немного поношенный Негив я знаю я зажрался но ладно -э -э, UMP Capral. ну ну ну это вообще дебилизм ребят у меня есть уже песчаная буря, даже идиотская песчаная буря, она у меня есть, но. Нахера мне вторая, скажите. Ладно. У нас есть так, UMP. Так, ЮМП 45. ump вот этот 45. Мы, короче, тоже суем за вот этой слоновой костью туда. Гейбу. По самое не хочу, чтобы она у него дуло через рот вылезла. Ну и следом мы, наверное, сунем этот Тег 9, потому что он мне к херам тоже не нужен. Даже текстурка говеная какая-то у меня вот эта вот лучше, она такая вся синенькая, прикольненькая. В общем, ребята, всем спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, ставьте пальцы вверх, я буду вам очень рад. <coughs> и чем больше вы ставите лайков, чем больше вы смотрите мои видео тем быстрее выходят новые open case ребят также не забывайте смотреть мои нарезки видео ниндди диффьюзов и прикольных моментов с вами был нинджа пока